Здравствуйте, дорогие мои, меня зовут Радагаст, и в прошлую пятницу я только коснулся так осторожненько, издалека, 10-футовым шестиком ткнулся в одну из больших и обширных тем в настольных ролевых играх. Ну или в подземельях и драконов, потому что в основном про них экспонаты были. Но вообще для того, чтобы извлечь пользу из тех советов, у вас просто должно быть, ну, какое-то фэнтези. Не фэнтези уже сложнее, там нужно проводить разные параллели. То есть у кого-то магашмотом будут выкопаны из песочного завала до апокалиптические ништяки, у кого-то дары инопланетян поделки из параллельного мира или еще что-то. Сегодня давайте по свежим следам сделаем хотя бы небольшой, но шажок в ту же сторону и обсудим такую штуку, как опознание волшебных вещей. Вот идете вы по подземелью, ловушки там всякие, монстры, загадки, прошли кусок, выжили, о чем-то там догадались, кого-то побили. Достался вам, скажем, от там какого-то босса посох. Что с ним дальше делать? Вы видели, что он им махал, и после этого под вами проседала земля, с потолка сыпались черви, на столе выпадали единицы до двойки. Что из этого было следствием использования этого самого посоха? Что из этого вы можете себе э, унаследовать? Как он, этот посох, активируется? Что он вообще такое? Несмотря на то, что посохи Денедышные меня лично вполне устраивают, даже я у себя на играх до чего только не доходил, включая и классическую, но от того не менее красивую инверсию с ситуацией, в которой настоящим злодеем или героем был сам посох разумный, а держащий его был, ну, не более чем таким э, ходячим канделябром. Но в любом случае, надо хотя бы знать, как он включается и какая техника безопасности работы с ним. Потому что, ну, потом можно обнаружить, что он там жизнь тянет или проклятием каким мозги разъедает на каждом касте или еще чего Метод номер один. Никак. То есть вот просто не давать этот посох партии и все. Так делалось в некоторых очень старых играх, особенно тех, которые к РПГам не относятся. В том же там, не знаю, в Варкрафте можно разбить сколько угодно вражеских катапульт, но дров от этого у вас не добавится. В некоторых более поздних франшизах под такую политику партии подводились рационализирующиеся деконструкции. То есть, скажем, объяснялось, что враги все у нас... Демоны, и они сотканы темной магией из теней и глины. И если их победить, то они просто вот рассыпаются в мелкую пыль вместе со всем обвесом, и ничего от них не остается. Ну, в первый раз будет довольно обидно, потом, возможно, и пообвыкнуться. То есть это как бы становится таким параметром этим. Я бы лично не отнес этот метод к хорошим, но он есть, поэтому пропускать его было бы странно. Метод номер два. Никаких тайн и все открыто. То есть вы находите свиток, на свитке есть бирка с названием. Вы находите зелья, зелья выпускаются только в стандартных флаконах по ГОСТу. И все маги различают их по форме этих флаконов. На каждом посохе там тоже там просто кнопка есть такая активация И я не знаю, орнамент с названием заклинания Или цвет посоха означает заклинание. Или что-нибудь в таком случае волшебные вещи и их свойства мы используем сразу, как элемент и двигатель нашего сюжета, непосредственно. Победили мелкого босса, потратили хиты, у него же из карманов достали зелье лечения, полечились, идем дальше. Победили какого-то босса побольше, получили ключ от подвала, в подвале победили еще кого-то, у него забрали тот самый жезл, -то, ну с больших букв за, э, который мы и так знаем Потому что за ним мы сюда шли В это подземелье Во многих динамичных данженобродильных играх Как компьютерной так и настольной разновидности Так и есть Либо сразу по задумке Либо после тестирования это убирают Потому что вся как бы эта познавательная ерунда Оказалась после тестирования Ненужным лишним шагом Между вот, получением ништяка И получением пользы от этого ништяка в том числе может быть и так, что вот шаг от нашли до использовали, он э, все равно будет в геймплее, собственно, проявляться, потому что э, игроку нужно будет найти там какие кнопки нажимать, как вообще этим пользоваться э, и так далее. То есть э, уже как бы дистанция есть и увеличивать ее искусственно механикой не нужно. Метод следующий, это так называемая распаковка подарка. Я ее называю в честь дьяблы, то есть разработчики дьяблы, тройки, там как-то вот в интервью так ответили. Там же как в тройке, опознание почти убрано, то есть оно есть, но оно не тратит ничего. Просто лишний раз нужно ткнуть вещь правой кнопкой и подождать пару секунд. Ну вот как бы вот это отдельное действие убирать они отказались. И у них как-то спросили, а нафига собственно было оставлять. Они ответили, что так лучше, потому что если просто поднял вещи, сразу все знаешь, это банально. А так поднял и знаешь только какие-то базовые числа. А потом ткнул, подождал маленько и вот тебе уже список способностей на пол экран. Насколько эта задумка сработала, это как бы вопрос непростой, споры еще идут. Многие считают, что распаковывать 10 раз то, что потом окажется хуже того, что у тебя уже было, это занятие довольно глупое. Хотя э, дизайнеры как бы попытались сделать все, что могли и там... Базовые плюсики, скажем, видны всем сразу, то есть уже можно сразу выкидывать или продавать, если видно, что существенно хуже вещь, чем твоя. Немного похоже было сделано в Адоме, кто не знает, это Рогалик, такой, такой, как бы, один из лучших, и, ну, во всяком случае, когда-то он был совсем самым лучшим, в графическую версию я не играл в Роднистан. Там были вот всякие то, тоже там свитки, идентификации и так далее. Но самым простым способом таким рабоче-крестьянским было просто надеть вещь на себя. Сразу все становилось понятно, все э, э, параметры э, показывались. Единственное, что был шанс, что она оказалась проклятой. И тогда не только минус на тебе висит, но еще и проклятую вещь снять нельзя. Ну, тогда были как бы свитки, позволявшие от таких вещей избавляться. В четвертых «Подземельях и драконах» опознания тоже попытались свести вот в эту вот группу, оно просто как бы сваливалось на отдыхе бесплатно, даже, даже на коротком. И еще один метод есть, я его э, в особенно хорошем виде видел у одного ведущего, у кого довелось поиграть. Там э, бросок умения магии, умения знания магии просто делался. То есть, э, если раз удачно пробросил, то э, знаешь, есть ли там магия, еще раз плюс-минус, что это такое, зачем, какие-то общие описания. Еще один раз уровень мощи. И каждая следующая проверка подробно по одной из способностей, что она делает и как активируется. Если провал, то с того же вот места мы продолжаем кидать завтра. Это такие немного захоумруленные и отполированные правила, в общем-то, пути искателя первого. Метод какой у нас там? Четвертый. Опознание заклинанием или свитком. То есть, есть какой-то ресурс, который у нас есть, и его у нас вообще как, как бы в достатке, но немножко жалко. Если это именно заклинание, то масштаб траты ресурсов, он немножко поуже, а если свиток, то немножко побольше. Тут как бы я подразумеваю, ну у всех как бы игры разные бывают, я подразумеваю, что заклинания у нас быстрые, за раунд или там за минуту они тратятся, но вместо опознания можно было бы там что-то другое более полезное использовать. Пылающие руки. По двойке и тройке ДНД еще вот там жемчужина 100 рублевая расходуется, но тоже как бы не обопознаешься два десятка мечей всяких разных сортиров. Со свитками я как бы подразумеваю более сложную логистику. То есть их надо либо сидеть писать, либо покупать где-то. Явно как бы не в данжене на лестничной площадке у соседа. И потом их надо носить с собой, они заканчиваются и так далее. То есть так или иначе получается классический механизм баланса расходников. Который лежит в основе очень многого в конфликтных настольных олевых играх. Ну и как бы ну и здесь положение, почему бы и нет. Начиная с этого метода и для всех последующих, почему-то вот не используется, ну, я не, так, э, не могу сразу сказать, где используется, если и видим, идея о том, что может быть довольно немало вещей совсем неопознанных. Ну вот не получилось их опознать, не было нужного заклинания у владельца, или там жемчужины не было, свитка не было, еще чего. И его так и продали, этот, эту вещь, ее. И ее эту вещь так и продали какому-нибудь там мелкому графу на стенку повесить. И так он и висит. А что там точно? Меч плюс один против оборотней или ворпальный святой мститель, выпускающий псионические щупальца от запаха крови? Неизвестно. Висит себе и висит. По-моему, это весьма богатая тема для вот выкручивания из нее различных сюжетов. Метод пятый. Опознание ритуальное. То есть в той же двойке само заклинание, оно проблемой не было. А вот что было проблемой, так это обязательная восьмичасовая подготовка к нему. В пятерке не все так страшно, там 10 минут всего, не 8 часов. И даже лучше там, там есть выбор. Хочешь ли ты делать опознание ритуалом, тогда 10 минут, или заклинанием. То есть один способ быстрый, но тратит слот магии, а другой медленный, и, и на практике почти всегда э, берут медленный, потому что ну жалко слот. И настолько это популярно вот, выбрать, выбирать именно медленный способ, что во втором пути искателя только его и оставили, уже без выбора. Еще одна идея, которая мне всю жизнь казалась очень странной, это что ритуал не зависит от уровня вещи почти никогда. Ну, то есть, кое-где там бывают пометки, что там, если у вас артефакт или легендарная вещь, то ее опознавать нельзя. Ну и все. Но почему нельзя вот сделать так сразу в правилах написать, что в ритуале, скажем, должны участвовать столько людей, каков уровень мощи? Или там э, долж, должно участвовать сколько-то там людей? именно такого уровня, которые могли бы сделать эту вещь. Или что-нибудь в этом духе. Или хотя бы один. Ну, то есть тогда будет получаться, что вот из подземелья вернулись герои там с мощным посохом. Архимаг и, дву, и его два помощника с опознаванием не справились. Нужно еще там двое им в помощь. И вот послали письма и ждем, пока до нас доедут соседние э, соседские архимаги и найдут момент нам помочь. По-моему, это весьма логично, это нагнетает градус такой вот мистичности и хорошо комбинируется с советом из прошлого метода про неопознанные вещи. С таким раскладом может выйти, что какие-то там величайшие вещи, вроде там кольца всевласти будут оставаться целые поколения неопознанными. Просто потому что, как бы, ну вот гендельфы закончились, а старый хоббит-садовник, у которого оно есть, он знает только то, что рассказал ему дедушка. Что можно без последствий раз в год стать невидимым и пойти там в баню за соседкой по подгляду. И то же самое может быть на уровне там вполне организованной гильдии магов какой-нибудь. Что у них вот там в подвале, на седьмом этаже подвала, у них есть особая комната, где лежит какое-то кольцо. Ну вот легенда утверждает, что три поколения архимагов назад его попытались идентифицировать и не получилось. И вот каждый новый архимаг, он получает письмо с описанием и ключ от этого подвала. Он туда спускается там со своими помощниками, чертит всякие магические схемы, пытается это, опознать это кольцо. И если не получается, то закрывает заново и значит... По-моему, вполне как бы э, крутая такая штука. Метод шестой, который вытекает из пятого и органично закрывает собой уже все, что могло было быть э, дальше. Так что этот метод у нас будет последний Квестовое опознание. Это может быть ритуал, в котором вот должны как раз участвовать 12 иеродруидов и 7 и Их надо собрать вместе, э, как-то убедить, поучаствовать в одном и том же э, песнопении и так далее. Это может быть еще что-то там срабатывающее только на вершине горы в день солнечного затмения. Это может быть такая мета-вещь, позволяющая опознавать другие вещи. Так вот в двойке тоже было. Может быть какой-то там отшельник-опознаватель, до пещеры которого только дойди, а там он легко все узнает и расскажет. Для вещей значимых этот подход вот просто идеален, потому что он углубляет и выделяет приключенческую составляющую. Это фактически такая подготовка к празднику, когда наконец вещь будет опознана и можно будет начать ею полноценно пользоваться, но пока вот этого нет, у нас вот в жизни здоровенную часть нашей жизни занимает какая-то вот тайна и мы ее должны разгадывать, куда-то там отправляясь и чего-то там делать. Для проходных это, конечно, будет э, э, слишком. Но здесь мы уже подходим к совсем другой теме. Должны ли вообще быть проходные волшебные вещи? Да, тоже вопрос. Сколько вещей волшебных должно быть на компанию? Насколько часто их надо находить? И так далее, и тому подобное. В частности, вот недавно я наткнулся совершенно неожиданно на целый холивар, узнав, что есть люди, столкнулся просто лицом к лицу с таким, которые считают, что постепенная замена волшебных вещей на более, на более другие, на лучшие аналоги их, это такое страшное зло и буквально вот самое ужасное, что есть в ролевых играх, и надо это искоренять, и вообще всем, кто так делает, должно быть стыдно. А я как-то вот всю жизнь прожил, спокойно считал это чуть ли не неотъемлемой частью жанра. Что, ну как бы, ты растешь как, как герой, и да, вполне нормально, что сначала ты ходишь с, с мечом плюс один, потом у тебя там плюс три с какими-нибудь там тентаклями, а потом уже плюс пять с большой историей и э, э, собственным характером. Ну ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Значит, что у нас сегодня было? У нас были методы опознания, точнее более обще донесения информации о свойствах волшебной вещи до игроков. Таких методов мы насчитали 6 штук. Метод номер 1. Никак не доносить или вообще вещей не давать. Лута, то есть нет, как явление. Доносить сразу, то есть нашли и сразу знаем, как пользоваться. Давать распаковывать подарок, то есть совершить какое-то ничего не значащее действие, просто ради того, чтобы они выше ценили получаемые сведения. Опознавание как трата сиюминутно нужных ресурсов и э, баланс этого. Опознавание как ритуал и опознавание как квест. Если у вас в ходу другие какие-то методы в мою классификацию не укладывающиеся, пишите в комментах, всегда рад почитать. С вами был Радагаст. если понравилось, увидимся еще.